Всем привет, друзья! С вами как всегда Мугивара. сегодня мы будем открывать очень много мега-ящиков и омега-ящиков, которые мы добили. 3 миллиарда ликвидиру... ликвидации мы осуществили. И естественно, мы заберем этот омега-ящик сегодня, так что обязательно подписывайся. Я его соберу на всех своих твинках, аккаунтах. Вот он, как он выглядит. Погнали в магазинчик. И вот он уже красуется здесь. Он очень красивый да но остальные ящики просто все уберут из игры это так печально всю игру они были вместе с нами и теперь их вообще не станет это прям для меня лично это вообще капец как бьет по душе потому что сам сама суть игры была именно в, ми... в этих всех ящиках и кстати уже мега ящик не особо много эмоций приносит не знаю почему и вот он, омега ящик. Кристаллик на лбу. Такое ощущение, что выпадет именно гемы там. Нифига это молния от приоткрытия. И 1170 на монеты вообще в шоке. И 10 предметов вы видели? Я вообще в шоке, честно говоря. 10 предметов с, с ящика. Кстати, сыпет э, очку силы вообще немерено. Очень много. На Бонни 100 залетает, На И619. И еще 10 гемов. Вау. Просто как давно не выпадало гемов. 10 гемчанких. И все. Нормально так. Не знаю, что сказать даже на счет этого мега Ну что, давайте потратим монеты клуба. Быстренько. Так, я все потратил, абсолютно все потратил, все мои монеты сбережения. И давайте прокачаем оставшихся бравлеров, которых нужно 11 лапнуть. Динамайк, Примас, остальные. И Джанет. Просто, просто миллиард прокачали. Ну, не миллиард, конечно, но и поменьше чуть. Осталось всего 6 бравлеров. Это вообще супер. И еще тут у нас есть со звездным магазин акции. Мега ящики тоже откроем. Опять прокачка идет прям хорошо. Мне это нравится. Вот так вот. Столько уже 11 сил я прокачал И осталось всего 6 Ну, с учетом бастера 7 Ладно, переходим к следующему аккаунту Моему твинку One Piece Все его знают, потому что я здесь играю обычно а, В эти а, Всякие с... Испытания, квесты и там подобное Ну, погнали О, Нам выпадает газ Вот это, вот это кстати говоря, повезло Сверхредкий последний боец Из такой серии Неплохо. Хорошее хорош же начало открытия. Его мега ящик. Ну-ка, удиви нас. Тоже 10... Ничего себе, 1309 монет. пачкам силы и... Тоже ничего. Хотя, вот видите, выпали еще и гемы? Вообще не выпало и бравлеров. Я думал, вып выпадет что-нибудь. Тут еще мега ящик можем прикупить. Следующий аккаунт. Так, открываем, опять же, мега-ящик. Что-то вообще не падает, ничего. У меня вроде нет ни одной легендарки на таких аккаунтах. Должно было выпасть. Снова тысяча, Ну, нормально, так падает, сыпет прям хорошо. И снова 10 предметов, кстати говоря, прям ровно. И, и опять ничего не выпадает. Походу, это чисто мега ящик только на очки силы и. И на гема. браулер не падает. Следующий аккаунт. Тут тоже все есть. Я специально не, не забирал. У 6 предметов. Калет. Найс. Хроматический бравлер. И все то же самое. Ну, значок Мортис. Ух ты. Так, и тут еще мига ящики, кстати говоря, есть. Можно купить целых три. Может быть, еще здесь выпадет что-нибудь? Вообще нет. Как-то странно. Я, я думал, что-то выпадет. что там по шансу. Ну вот такое. Ну вот, тут вот такой вот видос получился. Если понравился, поставь лайк и подпишись на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.